Всем привет! Сейчас я покажу, как устанавливать и пользоваться программой AnyDesk. Заходим в браузер, пишем в поиске AnyDesk, переходим по ссылке anydesk.com, и выбираем пункт «Скачать прямо сейчас для Windows». появляется окошко, чтобы сохранить файл, нажимаем кнопку сохранить файл. Вот программа скачалась, отсюда запускаем ее. И вот она сразу готова к работе, но также ее можно и установить. Вот нажимаем вот эту кнопку установить. и здесь ну, выбираем принять и установить нажимаем да так тут вот, устанавливаются какие-то и все программа готова к использованию ага. здесь такое ревью можно закрыть и чтобы к вам кто-то подключился для какой-либо помощи вот этот код его нужно сообщить человеку которому который будет подключаться вот я сейчас на другом компьютере увожу этот код И появляется вот такое сообщение, где нужно предоставить права предоставить права для компьютера, который подключается. И нужно нажать кнопочку принять. Все, сеанс начался. И с другого компьютера уже можно управлять. Вот я вашей мышкой могу управлять. Но здесь вот. Я не могу нажать кнопку ⁇ Завершить ⁇ с другого компьютера. Могу вот только свернуть. Остальное все могу настраивать, помогать, если что-то необходимо. Вот. И чтобы отключить, просто нажимаем ⁇ Завершить ⁇ Завершить все. Удаленный доступ отключен. Все, на этом все. Всем спасибо. Пока.